Приветствую вас, скорпиончики! Вот, несмотря на очень сложный, наперешенный период в моей жизни, я все же решила попробовать возобновить, делать прогнозы. Постараюсь их делать на данный момент более короткими, более емкими. Надеюсь, что они в любом случае будут для вас все равно полезными. Ну, давайте пробежимся по апрелю. Каким обещает нам быть апрель? Начинается он с того, что 4-5 числа произойдет соединение достаточно агрессивных планет, таких как Марс и Сатурн, в вашем символическом четвертом доме, которые отвечают за семью, за род, за недвижимость. И можно сказать, что в эти дни вам будет неуютно находиться дома и лучше, если вы проведете это время, ну, по возможности в одиночестве, медитируя или занимаясь какой-то своей привычной работой. То есть ничего на эти дни не планируйте. Очень важно в эти дни контролировать свою энергию и брать ответственность за свои поступки. Также, ну я знаю, что вы в принципе берете ответственность сами за себя, но на всякий случай напоминаю. Также 5 числа Венера переходит в ваш ну, пятый дом, он связан с любовью. Так, проверяем: раз, два, три, четыре, пять, то есть наконец-то ваша сердечная чакра раскроется, у вас появится желание нравиться, Захочется проявлять больше сочувствия, внимания, гармонизировать взаимоотношения с детьми, с вашими любимыми. Очень хорошо в этот период влюбиться, познакомиться со своей любовью. Это один из наиболее благоприятных месяцев для знакомств как раз апрель. Поэтому надеюсь, что все-таки получится. Также благоприятный месяц для зачатия, для кого-то актуально. Тем более, что 11-12 апреля произойдет точное соединение Юпитера и Нептуна. Для вас это соединение откроет множество благоприятных возможностей. То есть, знаете, такой канал удачи откроет. Ну, он вообще для всех водных знаков откроет и для рыб, и для скорпионов, и для раков. Но я думаю, что вам он подарит... Вдохновение, радость, ощущение счастья, оптимизм и, вы знаете, наверное, обострить даже еще интуицию, духовность. Как-то для вас ну, многие вопросы, они решатся на интуитивном уровне. Будет очень легко понимать, как дальше поступать, как двигаться, как правильно распределять свои усилия. Каким должен быть следующий шаг? 15 числа марс перейдет из водолея в рыбы, что собственно усилит влияние необходимости в романтических знакомствах и установление гармоничных взаимоотношений с любимыми с детьми, а также хобби. Ну, собственно почему я и начинаю активизировать снова свое любимое дело, Поскольку большинство планет уже, уже уже чувствуется, уже переходят в рыбы. Поэтому мне это дает вдохновение и желание дальше продолжать работать в своем любимом направлении. Но, но что тут нам этот Марс принесет? Он энергию сделает более размытой. И ну, поскольку у нас рыбы управляются? чем? Всякими психологическими штуками, то, собственно, мы станем более глубокими, что ли, мы будем уметь видеть других людей насквозь, нам будет понятно, как правильно, гармонично регулировать взаимоотношения. Тем более, что 16 числа будет полнолуние в весах, а весы у нас непосредственно связаны с темой партнерства. И я думаю, что многим именно 16 числа придет решение того, как правильно ну, увидите путь развития взаимоотношений с партнером. Ну, или с настоящим, или с будущим. 18-19 апреля будет чувствоваться влияние вот этого вот аспекта между узлами на Сатурн, поскольку Сатурн, я повторяюсь, в вашем четвертом доме связанный с родом, с семьей, с недвижимостью, то есть для кого-то это может, этот период может принести какие-то очень сложные кармические развязки. Постарайтесь быть очень осторожными в это время и ничего важного не планируйте, если сможете, даже там пару дней до и после, то есть там, например, с 15 по 21 апреля. Так, с 20 апреля у нас Солнце перейдет в Телес, наступят, наступят дни рождения у Солнечных Тельцов. Затем с 26 по 30 Венера, Юпитер и Нептун соединятся в Рыбах. При этом еще и будет образовывать секстиль к Плутону. Ну, это вообще шикарное соединение, которое будет вам большинство из вас принесет радость вдохновение может быть даже новую любовь вот смотрите для вас очень хорошо знакомиться вот где-то после 25 числа ну это прям любовь будет всей вашей жизни ну и также благоприятное время для зачатия тем более что еще секстит к Плутону это вообще будет что-то судьбоносное очень важное судьбоносное и поскольку Плутон в вашем третьем доме то вероятнее всего это может произойти в поездке в дороге ну или по переписке что еще тут у вас интересного? Ага, Плутон становится ретроградным, это говорит о том, что какие-то напряженные процессы в мире начнут потихонечку идти на спад, что тоже есть большим плюсом. Ну и закроет месяц начало коридора затмений, который начнется с 30 апреля и будет до 16 мая. То есть это будет новолуние и плюс частичное солнечное затмение. Так, скорпионы, значит для вас месяц апреля закончится новолунием. Знаки зодиака, телес. Для вас это символический седьмой дом партнерства. Значит, скорее всего, какие-либо изменения важные события будут происходить в сфере партнерства. Коридор. Затмение откроется с 30 апреля и будет до 16 мая. Но о его последствиях, о его влиянии на вашу жизнь я расскажу чуть позже. Вам месяц обещает быть достаточно интересным, неплохим. Вот Главное, ориентируйтесь на те даты, на которые я вам сказала. И до встречи в следующих периодах.